Привет. Самый первый вопрос, на который я рекомендую отвечать, когда мы только начинаем формировать маркетинговую систему и формализовывать ее, это начать с ответа на вопрос, кто мы такие. В микро и малом бизнесе это особенно актуально, потому что очень многие предприниматели начинают свою деятельность с продукта. Они сосредоточены на своем продукте или на услуге, но они не задаются вопросом, а что мы себя представляем. Моя практика показывает о том, что достижения компании, проблемы компании, зоны роста компании и преграды, которые компания не может преодолеть, это прямое следствие личности владельца микро или малого бизнеса или непосредственно главного руководителя, если акционеры и генеральный директор — это разные люди. То есть если мы не ответим себе на этот вопрос, то все остальные действия, которые будут исходить из логики э, ценностных предложений для потребителей, ресурсов, которые у нас есть и так далее, они просто не будут запущены. То есть сама программа действий не сработает. В связи с этим, особенно если вы предоставляете услуги, но и если вы продаете продукты, я категорически рекомендую начинать отвечать все-таки с этого вопроса, кто мы такие. И для этого сначала нужно разобраться с историей компании и с историей предпринимателя, почему именно так начал появляться продукт или услуга. И вот когда мы разбираемся с этой истории, там очень важно и полезно искать инсайты. Что отличает нас принципиально от других компаний в этом рынке, что отличает нас принципиально под тому, как мы удовлетворяем клиентскую потребность, что у нас принципиально отличает э, ну, во многом другом. Мы еще про, про, пробежимся по нескольким пунктам. Э, начинаем с истории. Э, особенно важно, что в этой истории может быть очень много ключевых точек, на которых можно будет в дальнейшем строить коммуникацию с клиентом. Там могут быть преимущества, о которых мы будем рассказывать, reasons to believe, так называемые причины верить, мы об этом еще поговорим чуть позже. В общем, начинаем с истории. Дальше обязательно нам нужно быть психологами. А если речь идет про владельца, то ему нужно очень честно посмотреть на себя самого или на себя саму. Личность владельца является определяющей для микро и малого бизнеса. Если владелец перфекционист, то это будет очень, ранним, очень ранней преградой для роста, потому что при быстром масштабировании очень часто требуется а, слегка занизить планку качества продукта или услуги, а перфекционист это сделать не может, поэтому у него не получается быстро масштабировать компанию. Если у владельца проблемы с а, доверием другим сотрудникам или с делегированием полномочий, то это тоже может быть проблемой, в том числе а, при выстраивании взаимодействия с клиентами. Например, если речь идет о… Взаимодействие а, отдела продаж а, с будущими потребителями. Следующий важный момент после того, как мы разобрались с этим, это исследование тех активов, которые у нас есть. Причем а, активы это как материальные какие-то вещи, то есть здания, а, станки, производственные линии, а, наоборот, движимое имущество, автомобили, например, самолеты, может быть, а, так и нематериальные. Это может быть, могут быть какие-то онлайн-инструменты, данные, очень важно, мы об этом говорили, какие-то партнерства, какие-то административные ресурсы. Это все очень важно прописать на самом старте, потому что очень большая часть из того, что появляется на этом этапе, оказывается играющим важным ключевым преимуществом, в том числе и в коммуникации с клиентами. Еще раз сфокусируюсь. Очень важно не просто выписывать все характеристики, но после того, как мы это сделали, обязательно фокусироваться на том, что отличает нас от остальных. Причем это должны быть заметные, значимые, осмысленные отличия. Не просто, что не знаю, мы предпочитаем одеваться в черное, а не в белое, или наоборот. Да, это должно быть что-то, что находится в мире клиента, либо в мире наших партнеров, поставщиков в зависимости от бизнеса. И один из самых полезных инструментов с точки зрения формирования вообще бизнес-стратегии, я говорил о том, что наш курс не про бизнес-стратегию, но этот инструмент э, очень полезен. Называется «Ценностная дисциплина Трейси Вирсима». Он был предложен еще, если не, из не изменяет память, в начале 90-х годов. И он достаточно простой. Я его также постоянно использую в своей консалтинговой практики. Это инструмент, который позволяет а, сфокусироваться при формировании а, маркетинговой стратегии в том числе. А, об этом фокусе мы еще поговорим в уроке о целях и а, о целеполагании в маркетинге. Он будет чуть позже в этом модуле. Но о ценностных дисциплинах а, поговорим прямо сейчас. Итак, представим себе потребность нашего потребителя. И э, эту потребность можно рассматривать в двух м, осях. У потребителя могут быть разные затраты на реализацию этой потребности. То есть это может быть как очень просто уд удовлетворить жажду с помощью воды из-под крана, до какой-то очень сложной, например, продать квартиру, купить новую в цепочке, в длинной цепочке сделок. И э, вторая ось — это воспринятая выгода. Она может быть как очень маленькой, ну то есть я получаю что-то несущественное, так и очень большой. И если воспринятая выгода очень большая, а затраты маленькие, то мы получаем превосходную или превосходящую ценность по сравнению с затратами. Если воспринимаемая выгода маленькая, а затраты на приобретение высокие, то ценность оказывается недостаточной. И... Трейси и Вирсима, это два человека, они говорили о том, что заниматься продуктом, у которого очень малая воспринятая выгода и очень малые затраты потребителя — это не всегда интересные, там не очень много ценностей, то есть там может в принципе сделка не осуществляться. Если это очень высокая воспринятая выгода и очень высокие затраты, то… Uh, тоже далеко не факт, что там есть рынок, то есть если для потребителя затраты сверхвысокие, то он скорее всего тоже не осуществит приобретение, uh, даже если у вас принятая выгода будет uh, очень большой. Поэтому есть некая uh, такая вот золотая середина, в которой и играет бизнес. В каждом конкретном сегменте по отношению к каждой конкретной потребности. То есть еще раз подчеркну, эта картинка не для а, всего рынка в целом, это картинка для конкретного сегмента. А, и бизнесу полезно находиться в балансе воспринятой выгоды и затрат потребителя а, вот где-то в районе вот этой а, желтой линии центральной. Понятно, что по этим осям не, нет каких-то конкретных цифр, мы не можем померить Затраты потребителя в килограммах, воспринятую выгоду в рублях. Такие попытки есть, их в принципе можно делать, особенно если это какие-то сложные B2B-продажи. И, например, затраты на покупку станка и выгоды от э, того, что этот станок появится на производстве, можно оценить прямо в рублях. Но это не всегда работает. Поэтому остановимся на том, на этом слайде. Что всегда существует некая центральная линия, где э, потребителю э, потребитель находится в балансе воспринятая выгода и затраты. И, соответственно, вот здесь э, бизнес играет. Вот в этой части, где малое, относительно малые воспринятые выгоды, но и относительно малые затраты это нижняя часть рынка, то есть деш что-то дешевое, с не очень большим количеством выгод и ценности для клиента. А вот здесь а, находится верхняя доля рынка, а, где а, мы больше платим, но и больше получаем. И Трейси и Virsima говорят о том, что компания также может, уже конкретная компания, может быть а, отмечена как точка в трехмерном пространстве. Она может развиваться по трем осям. Эти три оси — это лидерство по продукту, то есть то, насколько э, крутой продукт мы делаем э, по сравнению, во-первых, с ожиданиями потребителя, во-вторых, по, по сравнению с рынком в целом. То есть либо ноль — это очень плохой продукт, и здесь это какой-то сверхкрутой, неожиданный, с потрясающей функци функциональностью, с неожиданной э, дополнительной выгодой и, и так далее. Э, вот здесь находятся… Например, Apple где-то в своем сегменте, или там, Samsung, которые флагманские телефоны, которых также являются лидерами по продукту. Компании, которые являются лидерами по продукту в своих сегментах, обычно очень много тратят на research and development. В общем, примерно понятно. Да? Это такие вот люди, которые делают что-то сверхвысокого качества, такое, что никто не может повторить. Компании, которые являются операционно совершенными, они ориентируются на максимальное снижение издержек, на максимально комфортную для потребителя цену, для той потребности, которую он хочет удовлетворить, на максимально эффективное производство и так далее. Понятно, что рост операционного совершенства обычно приводит к снижению уровня лидерства по продукта, потому что очень тяжело одновременно снижать издержки и переменные постоянные и, например, столько же вкладывать в RD, который может не принести какой-то прибыли, ну, то есть в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Третья ось это так называемая клиентоцентричность. Клиентоцентричность это когда компания ориентируется не на тот продукт, который она предлагает на самом деле, а на потребность клиента и она максимально качественно удовлетворяет конкретную потребность. В каждом сегменте у потребителя может быть среднее ожидаемое количество или уровень лидерства по продукту, уровень операционного совершенства компании и уровень клиент-центричности. Для каждого сегмента и потребительского сегмента, и для каждой потребности эти уровни свои. То есть если мы возьмем, например, масс-маркет-кроссовки, они должны быть определенного уровня качества, и он, скорее всего, не очень высокий в плане ожиданий. У него должна быть какая-то определенная цена, не супер высокая цена. Это тоже то, что относится к оси операционного совершенства. И ее можно купить в определенном магазине или получить в доставке там, в какое-то определенное время. С точки зрения клиент-центричности ожидания достаточно невысоки. То есть если мы покупаем масс-маркет кроссовки, то ну, я просто покупаю какой-то один из брендов. Или если мы берем какое-нибудь э, заказное производство обуви, то там ниже требования к операционному совершенству, то есть выше цена, я могу больше ждать, мне нужно два раза съездить на примерку и так далее. Но при этом очень высокие ожидания относительно лидерства по продукту, то есть высокое качество, э, какие-то нестандартные вещи, которые, может быть, их нет в масс-маркете. И достаточно высокая клиент-центричность, что колодки будут сделаны под меня, что цветовое решение будет сделано под меня и так далее. В общем, смысл ясен. Это касается и B2B, и B2C, и продажи товаров, и продажи услуг. Теперь переходим к компании. Трейси и Вирсима говорят о том, что компания не может одновременно фокусироваться на развитии по всем трем осям. Мы уже видели, что если мы пытаемся увеличивать операционное совершенство, то это приводит к тому, что клиент центричность и лидерство по продукту страдают. Если мы пытаемся развивать лидерство по продукту, то мы стягиваемся по двум другим осям. Если мы улучшаем клиент-центричность, то ухудшаются операционное совершенство лидерства по продукту. Поэтому, компания сначала отмечает, где она находится примерно для данного сегмента по отношению к среднему ожидаемому потребителям уровню по всем трем осям. И компания видит, например, что с точки зрения операционного совершенства мы превосходим всех остальных. У нас лучше цена, мы э, вписываемся в сроки производства, там, но при этом качество у нас в среднем похуже, чем у, у других компаний, или, или чем ожидаемое по рынку. Вот это ожидаемое по рынку, ожидаемое нашими потребителями. И в связи с этим у нас страдает клиент-центричность. Супер. Это означает, что мы можем зарабатывать как операционно-совершенная -комп операционно компания в долгосрочной перспективе. И какова стратегия э, того, что мы это делаем? Мы смотрим на наше существующее положение дел, вспоминаем о том, что все эти три оси связаны резиночками такими, и когда мы тянем одну, она тянет за собой другие. Но, к счастью, это не ниточки, а все-таки резиночки, Поэтому Трейси и Вирси говорят о том, что в краткосрочной перспективе мы должны заставить себя дотянуть наши слабые оси, например, лидерство по продукту и клиентоцентричность, до среднего ожидаемого по рынку состояния. При этом мы изо всех сил стараемся по-прежнему держать лидирующую ось достаточно высоко, не потерять на этом. Это сложная задача, но после того, как мы ее решаем, мы в долгосрочной перспективе переходим к тому, что выращиваем операционное совершенство дальше, изо всех сил удерживая а, по отношению к среднему лидерство по продукту и клиент клиент-центричности. Вот такой полезный инструмент. А, вот на этапе «Кто мы такие?» я крайне рекомендую определяться и с этим. Очень часто оказывается, особенно если в бизнесе есть два партнера-владельца, или есть команда менеджеров, которые управляют бизнесом. Даже по этому поводу очень часто э, в компании возникают терки. Для того, чтобы это сделать достаточно эффективно, нам нужно э, провести стратегическую сессию. Ну, или тебе нужно провести стратегическую сессию. Выглядит она таким образом, что мы э, садимся на 4 часа или на 6 часов, и обсуждаем последовательно вот все те вопросы, о которых мы э, говорили. То есть каковы наши личностные особенности, каковы наши… Свод-анализ здесь помогает, каковы наши сильные стороны, слабые стороны, каковы угрозы конкурентные и угрозы рынка, и каковы возможности, которые мы можем получить. Этот инструмент в принципе достаточно работающий. И мы исследуем э, нашу компанию с точки зрения активов, э, того, что мы уже производим на сегодняшний день. И с точки зрения наших ценностных дисциплин. После того, как мы с этим разобрались, это очень полезно описать примерно на страничку текста, для того, чтобы все могли подтвердить, что да, мы об этом договорились. И дальше от этого мы двигаемся к следующему шагу. Начинаем упаковывать наше представление о потребителях.